Здравствуйте, меня зовут Ирина. Приехала из города Батайска. Я врач, мне 48 лет, нахожусь на отдыхе. С какой проблемой? Ну, проблема лишнего веса и проблема патологии опорно-двигательного аппарата, если так сказать по-медицински. Проблемы боли в позвоночнике, боли в суставах, гиподинамия, ну и снижение, наверное, эмоционального уровня жизни. Вот такая вот проблема хронической усталости. О клинике узнала я совершенно случайно, от друзей, благодаря им попала на первый прием к доктору. Мне трудно описать это двумя словами, но впечатление самое положительное. За три дня, но ну, я считаю, что доктор и своим умением, и своим позитивом заразил, и дает возможность открыть для себя новые возможности в становлении себя, вернуться к себе, поправить свое здоровье и, наверное, не наверное, а точно, решить свои проблемы. Положительная динамика, потому что хочется проснуться, хочется прийти сюда вновь и хочется заниматься и дальше этим делом. Именно вот в таком ракурсе, с помощью врача, правильной диагностики и правильного подбора а, тренажеров, которые помогут решить проблемы со здоровьем. Тренажеры очень необычные. Очень необычно. Я впервые такие встречаю. Во-первых, они с ассистенцией другого человека, который дозирует нагрузку, и решает вопросы, ну, наверное, проблемных зон, которые есть у человека. Да? Вот, именно индивидуально подобранная. Программа каждому из нас помогает решить вопросы со здоровьем. Очень необычно. Впервые я вижу такие. Доктор Евгений Блюм это глыба считаю, в медицине, который в себе воплотил различные качества, такие как профессионализм, умение видеть человека изнутри и снаружи, и умеет сделать его счастливым. Хочу порекомендовать и себе, и своим друзьям не останавливаться на достигнутом, потому что какой бы ты ни был совершенен или несовершенен, всегда есть над чем поработать и всегда есть из чего черпать положительные эмоции. Это то место, где вы можете это сделать.